Только мы знаем, как так вышло, что я оказался здесь. Только мы с тобой знаем. И, блин, расскажешь, кому не поверят. Рассказываю, ребята. Вермишелька, ну кайф, но ну ради этого только стоит жить, ребята. Пятки, я сейчас нахожусь в Лас-Вегасе. Погода плюс 20. Представляете, просто жара. Вау! Куда ехать? Забираю такую тачанку. Опа. Так. У кого, ребят, какая работа? Кто-то снегу, блин, в грязи, а кто-то вон ходит рядом со мной, бомжик. А может, и не бомжик вовсе, предприниматель. Девочка не понимает. Ох, девочка. И встала, замерла просто, но какие-то унижения. Пришел к этому Гриши. ныл. Я не знаю, сколько он ныл. Час, наверное, ныл, ходил. Ребята, снега нападало за ночь просто конкретно. Как-то надо выезжать отсюда. Они почистили, а меня здесь немножко закидали. Видели? Потихонечку выйдем. Короче, ребята, время 8 утра. Подушку вчера с горем пополам заменили. Вот она. И регулятор. Починить не получилось у ребят, но они сделали в одном положении. Вот сейчас вот видите, в одном положении. Не высоко не низко. 13,6 как раз. Так должно быть. А работяги-то молодцы. Блин, ребята, так это неприятно, что за свои деньги еще и какие-то, блин, унижения. Пришел к этому Грише. Сейчас зашел к нему там в коморку. Говорю, доброе утро. Молчит. Не доброе утро, не ни привет, ничего. Обиделся на меня. Я говорю, ну что что делать-то будем? Сейчас, подожди, сейчас. Я говорю, мне там чуть подварить, я говорю, мне не надо там красиво, я все в Калифорнии сделал красиво. Мне реально гидравлика надо чуть подварить. Там, вон, если видите, у меня ремень стоит, ремнем держу, потому что отвалилось, ну чуть надо подварить. Ну, если шланги достанут, не знаю. Я говорю, ну а давайте я что сделаю? Давайте я, может быть, отъеду пока что, может быть, пока отъеду, чтобы вас шланги достали. А, да, да, и все. Чтобы вы понимали, подваривали мы со специалистом, с нормальным парнем. Минут, наверное, 15 вдвоем. Я там помогал, что-то подтягивал, 15 минут на это ушел, 20 минут пусть ушло. Вчера этот, как его зовут-то, Григорий ныл. Я не знаю, сколько он ныл, час, наверное, ныл, ходил, настроение все всем испортил. Это невозможно, мы не можем, у нас не достанут кабеля. Нормальный парень молодой подошел, говорит, я могу это сделать? А тот ему намекает, ну ты же не сможешь, ты говорит, смогу. И все, и сделал сейчас за 20 минут с утра, понимаете? Такая вот фигня, ребятки. Гриши, конечно, сейчас я уверен, что он с меня по полной просто возьмет за то, что ночью стоял трейлер и так далее, и так далее, и так далее. Просто, просто отомстит мне. Но ну, посмотрим, пойдем. Блин, все, оборудование у них есть, все, что хотите, видите, могут и развал сделать. Пока нет этого Гриши, вообще, такая атмосфера в коллективе. Мне кажется, меня даже работники, которые увидят этот видеоролик, меня поддержат, скажут, что он их только напрягает. Короче, сейчас этого Григория нет, есть, видимо, его супруга, нормальная женщина, спокойная. Я говорю, слушайте, я хотел бы оплатить, да, что вам делали? Я говорю, то-то-то сделали, она давай там у Гриши звонить, чувак, а что-то не написал, человеку сделали, отремонтировали. Гриша что-то там тупит, его, ну, уехал. Работник подходит ко мне, который варил. Я не знаю, как его зовут, я спрошу сегодня, наверное, как его зовут. Сейчас я ему чаевые уже 50 баксов приготовил, дам обязательно. Красавец просто. Он подходит, говорит, а что ты не хочешь сделать э, левел? Вывел, чтобы уровень, соответственно, у меня был, трак и трейлер высоты. Я говорю, а ты можешь это сделать? Он говорит, ну, конечно. То есть он сейчас будет этим заниматься, понимаете? Гриша вчера ныл, скорей, убирай, убирай. Всем просто настроение испортил человек. Убирай машину, убирай. Это вот их начальник, Как Капец, начальник, блин. Этот чувак спокойный, покурил. Я сейчас все сделаю без проблем. Просто и чаевые заслужил, и компании бабки принес. Короче, ребята, пока они там занимаются, нужно позавтракать. А то я сегодня даже еще и не завтракал. Я узнал вот этого парня который у них самый профессионал, как мне кажется, зовут Оскар. Вот Оскар сегодня заслужил чаевые. 50 баксов я ему дам, я уже приготовил для него. Молодец, просто красавец. Потому что если бы не он, остальные нытики бы ничего не стали делать. Надеюсь, что я скоро отсюда выйду. завтраку наконец-то и поеду уже грузиться после того, как ты мне доделаешь трейлер. Спасибо. Вообще, ребята, знаете, я что подумал? Мы можем вот этому, на эту станцию, где я сейчас чинил Доктор, она называется, ссылки в описании, поставить им какую-то оценку, допустим, да, какую, какая нам понравится, какую, за какую, на какую мы оценим их работу, двоечку, троечку, четверочку или единичку, посмотрим, да, а потом посмотрим, как они себя поведут, они же могут, не, не то, что могут, они, разумеется, читают каждый комментарий, и они могут отвечать на него. Ну, допустим, если они скажут, извините, да, мы не правы, вот этот Гриша, а он очевидно не прав, и мне кажется, всем там было понятно, когда мне говорят, помойку свою или говно вот это вот давай убирай. Если он, допустим, скажет, ну, ребят, извините, да, был не прав, тяжелый день и так далее, мы можем вполне себе исправить, и они еще в этом, в этом как бы заработают, да, свой рейтинг. Мы сможем исправить на пятерку, и, пожалуйста, они как бы еще и в плюсе будут на самом деле. А если они продолжат нас игнорировать, допустим, и проигнорирую. сделать вид, что ничего не видит, Или еще и боковать продолжат в комментариях. Ну, извините, наши полномочия на этом все. Ребятки, сейчас я нахожусь в даунтауне. Даунтауне Чикаго. Красота, конечно, здесь. Высотки, все четко. Я подъезжаю на загрузочку. Не знаю, правда, где место найти для загрузки. Тем более, что сейчас ничего не чищено. Плохо чищено. Ну ладно, что-то что надо делать. Я заберу porsche 911 потом макларен и выезжаем в вискансин оттуда перегружаемся выезжаем в лас-вегас смотрите какая красота ребятки просто кайф а вот тут снегоуборочный прям для меня специально чистит. мне где-то нужно направо я немножко здесь заблудился уже блуждаю минут 10 так катаюсь катаюсь навигатор сбивается среди высоток ребята он сигнал не ловит поэтому немножечко тупит, а я вместе с ним по правилам я могу, ребята, полторы полосы занимать так прямо написано, что если вы видите, что впереди вас едет грузовик который включил правый поворотник, а находится на второй полосе или занял половина полосы, второй, с правой стороны то, скорее всего, он умирается прямо на правой не стоит заезжать к нему девочка не понимает, что я хочу повернуть ох, девочка и встала, замерла просто, ну... Но... Либо езжай, либо уже что-то надо как-то решать вопрос этот, да? О, ребят, смотрите, шоколадная фабрика. Помните, я ее проезжал? В центре Чикаго находится. Я здесь еще тракт свой оставлял, а сам в отель ехал, помните? Я сейчас вот здесь нахожусь, прикольно. Уже места знаю. Так, велосипедист, пожалуйста, сделай что-нибудь. Не хочет он ничего делать. Так, вот здесь мост очень-очень маленький. 13,6, как раз у меня 13,6 сейчас. До этого было выше. Блин, не забуксовать бы вообще, ничего не чищено, как где ехать, ребята, непонятно Видите, там еще место остается, кажется, немножечко, совсем пару сантиметров Так, блин, ну красота, капец, ребята, вот Чикаго зимой реально прям кайф Парковок, правда, нету, но ладно Как мне сейчас тронуться, тоже неизвестно На горочке стоял Почти приехал, вот еще прямо немножечко 0,3 мили, и приехал. Не знаю, как там грузиться, где мне встать. Припарковаться мужик подходит, какой-то, не знаю, полицейский или кто. Он говорит, здесь федеральная какая-то служба, ты не можешь здесь парковаться. Я говорю, а где я могу? Не знаю. Попробуй проехать куда-то там. Какой гаражик у них есть. Моечка, все дела. Это, видимо, к... тачки. Их собственные. Сейчас он мне выгонит порш мой. И я поеду. Не очень, конечно, хорошая идея, ребята, но придется покататься, потому что здесь одностороннее движение. Так, он мне сказал здесь налево, потом опять налево, потом опять налево. Тогда я только смогу. Она чистенькая машина, но сейчас, конечно, будет вся грязная. Потихонечку постараюсь. Left. Он сказал left, left, left. Здесь снова налево, и там налево я уже выйду на финишную прямую. Не знаю, ребята, в даунтауне очень сложно парковаться и грузиться и в мирное время, а вот когда вот такой вот аномальный снегопад, еще и не чищено ничего, то это вообще, конечно, катастрофа. Сейчас посмотрим. Не приехала еще полиция на то место, где я стал. Ну, в принципе, так все сейчас делают, деваться некуда, просто деваться некуда, И нигде не могу припарковать. где-то вот там за мостом я припарковался а вот их автосалон и парковаться вообще негде то есть можно было в принципе вот здесь но тоже так себе вариант ребята, лучшего места, чем вот здесь припарковаться я просто не нашел не знаю, как мне сейчас удастся все это дело загрузить но буду стараться Сейчас, наверное, еще вперед немножко дам. Видите, даже полторы полосы, получается, занимаю, блин. В общем, ребята, будем так парковаться, в принципе, нормально. Вот смотрите, какую они мне штуку придумали. Была электронная такая, подъемник. Сейчас другой придумали. свич вот такой поставили. Краник. Чик. Все, триллер опускается полностью. Потом раз назад, стреля поднимается. Это надежнее, во всяком случае. У кого, ребят, какая работа? Кто-то в снегу, блин, в грязи, в болоте. Вот видите, у меня ботинки классные я купил все-таки, прорезиненные, галоши, калоши. А кто-то вон ходит рядом со мной, бомжик. А может, и не бомжик вовсе, предприниматель. С табличкой стоит, оп, пошел там, он где стоп-знак. Сейчас встанет и будет стоять, зарабатывать. Мужик с ногами, с руками. Не, так проще. Так проще, так легче, как в песне, да? Отлично, все вроде, да? Загоняем. Ну и погодка, блин, скользкая. Эх, ладно, сейчас сюда Макларен кидаем и погнали в тепло. Вот такая, ребята, работа. По колено в снегу, но зато счастливый самое главное. Счастливый, довольный. Поеду Макларен заберу, потом поужинаю, и дальше, дальше, дальше работать, ребятки, работать. Куда деваться, жизнь такая. Жесть, ребята, я в плен попал. Мне вот нужно повернуть направо, и потом уже на финишную прямую направо. Но я этого не могу сделать. Ни направо повернуть не могу, здесь просто не видно, что ловушка какая-то. Соответственно, видите, здесь я не повернул, потому что тут встречка. Ни там направо не могу повернуть, блин, не понимаю, что делать. Вот вообще красавец сейчас встанет на углу Не, не встал Будем пробовать здесь, что ли? Я не знаю, что делать Давайте пробовать как-то здесь направо Здесь вообще жесть С разгончика брать Давайте с разгончика попробуем Потому что... Вау! Все А нет, еще не встал Давай, давай, давай, давай давай. Ну, ну, ну, ну Хорошо еще груженые, ребята Офигеть! благодаря тому, что груженой кое-как через этот снег прополз. И вот сейчас мне где-то надо здесь направо повернуть. Но как это сделать? <свы> Жесть! Вот видите, вон там он, например, там машина стоит. То есть, чтобы мне повернуть, я должен вот как раз на эту машину наехать и потом направо. Иначе я не умещусь. Потому что здесь офигеть, катаклизм, апокалипсис. Но здесь направо, конечно, можно. В принципе, даже сейчас. Поможет ли мне это? Наверное, давайте попробую. А, блин, а там непонятно, бордюр есть, нету, или это что это? Или это бордюр посерединке, видите? Надеюсь, что не бордюр, сейчас проверим. На встречу. Поехали по встречке, через бордюр, через это. Нет, это был не бордюр, отлично. Выехали, е, -е! на какую-то широкую дорогу. Посмотрим, что будет дальше. Дальше у меня опять налево хочет. Вот, смотрите, ребят, полицейские автомобили откапывают, блин грузовичок этот мешает. Ну, теперь вы мне не поверите. Теперь вы мне не поверите. Все. Короче, полицейский, автомат, полицейский сотрудник полиции откапывал женщине, женщине машину, которая в кювет улетела. Но без доказательств я не могу вам об этом говорить. Я знаю, что вы Чувствительно очень на такие темы Что, последняя загрузка, я наконец-то уезжаю отсюда, ребята Из Чикаго В тепло, но сначала Вискансиан Просто на дороге <с teat> Просто уже на дороге, ребят, бросил трак Я не знаю, что делать Сейчас Смотрите, как я здесь ехал Чуть на столб не наехал, вообще невозможно Вообще невозможно Иду искать тачку Чикаго Студио Сити А, вон она где Вот она как работает, вон мой Макларен, кажется, меня ждет Hello, can you open the gate? I want to pick up car. Thank you. Ого, uh -huh. пип пип пип я думаю, бомба взорвется. Тут их, посмотрите, ребятки, сколько оранжевые, черные. Вон темно-красный. Короче, на любой вкус. И цвет, как мы понимаем. Любой цвет. Вот смотрите, какой приятный цвет, да? Необычный. Зелененький. Какой мой, не знаю. А, мой, она сказала, внутри. Сейчас они выгонят. Они увидели, что я записываю на камеру и закрыли ворота. Ну, я может, смогу к ним зайти туда, но. Что мне там делать с ними стоять? Хожу на улице, снимаю, фотографирую для вас в Инстаграм. Прям сразу публикую, ребятки. Поэтому давайте заходим в Инстаграм. Ссылка в описании. Бежим по ссылке в описании. Переходим в Instagram, подписываемся и ставим лайки, дизлайки, там нельзя только лайки. В общем, они его еще чинят или что-то с ним сделают, не знаю, может ударили его, что-то там разобрали под капотом все пространство. Сказали, через 20 минут только смогут отдать. Я думаю, что время теряет, знаете, немножко кушать хочу, пойду, наверное, поем в трак, чтобы я потом загрузился и сразу попер. Потому что ехать мне 3 или 4 часа, и нужно это сделать сегодня. Плюс я там трак, конечно, переградил дорогу, неудобно встал. Надо проведать, все ли хорошо. Просто кайф, ребятки, посмотрите. Тут у меня бичпакет заваривается. Тут у меня с курочкой и с томатами вермишелька. Ну, кайф, но ну, ради этого только стоит жить, ребята. Понимаете? Они вот это вот все там, яхты всякие. Что там еще? Виллы. Это все ерунда. Вот бичпакет, тарелочка и... Какая-то политическая передача на Эхо Москвы. Гостья, глава муниципального округа Красносельского города Москвы. Илья Яшин. Здравствуйте. Илья Яшин. Ну, Илья Яшина, ребят, интервью посмотрю. Интересно. Ребята, возвращаюсь и не понимаю, как я здесь поеду, она же низкая. Надо этого водителя. Водятла. Просить будет, чтобы здесь сейчас тоже убирал. Потому что, иначе мне не проехать, бампер расшибу. Ребятки говорят, а что ты, говорит, подъезжай говорит, сюда на траке. Такие простые, я говорю, а как я здесь развернусь, чуваки, вы что? Это нереально. Они говорят, а что он там стоит? Блин, это нереально, мы не можем туда доставить Макларен. Там что-то диски чистые. Короче, начали ныть. Не знаю, что сейчас будем делать, как мы его будем доставлять. Тем временем темнеет, нужно быстрее этим заниматься. А они тупят. летняя резина, и она почему-то, не знаю, не хочет вообще ехать. Почему-то они задом решили. Кто рано встает, тому что там Бог подает, да? Надо протереть вас. Короче, клиент 50 баксов чаевые выдал. Видите, возвращаются деньги. Я же говорю, надо давать. Тебе дают, ты даешь, вот так вот делишься, и вот круговорот происходит. Поддерживаем экономику, да? Тем более в такое сложное время карантинное, коронавирусное. Он мужичку привез Салара Toyota. он мне говорит, на, тебе за работу, и на, тебе еще чаевые 50 баксов сверху. Спасибо говорит, тебе большой Снег, говорит, навалил. А ты такой молодец, приехал. Ладно, пойду дальше загружаться. Форт Шелби Мустанг GT500 называется 2020 года. Где-то в деревне, ребята, посередине трассы. Забирают такую тачанку, Опа. Так. Пробег сколько? 1000 миль. 1600 километров. Никого там нету. Ту скользко, Вау. Но на летные резины вообще тяжко ехать. Ребятки, сегодня утром встретил парня, подписчика моего, на заправке. Пообщались с ним. Кажется, Александр его зовут, и вот сейчас он меня как раз обгоняет, Александр. Привет, Александр, еще раз смотрит все мои ролики, последние все смотрел, знает про все события, знает про то, что у меня документы украли. Сам он, кстати, Александр не из России, у меня просто камера не было с собой, может быть, с ним что-то записали бы. Он не из России, но, ребята, YouTube, конечно, позволяет про все политические ситуации, про вообще атмосферу происходящего в России, Людям понимать, которые там даже, наверное, и не были, может быть, давно только. Александр рассказал мне, что он знает про, ну, в общем-то, политическую ситуацию в России. Ну, и так с ним. Пока стирали вещи свои с утра сегодня, пообщались немножко. И вот сейчас он меня только обогнал, хотя время уже... Я часов на Н5 рулю, и он только сейчас меня догнал обогнал. Я просто еду помедленнее, чем другие траки. У меня мал... маленькие колеса на трейлере. Ну, ладно начинается какая-то метель бурга начинает заметать только я обрадовался что мне удалось проехать все без происшествий по этой трассе 80 восьмидесятки как вот в вайоминге ребята к вечеру как обычно начинается какая-то ерунда Была написано вывеска что скользко на дороге будьте внимательны выключите круиз-контроль и сбавьте скорость не хотелось бы конечно ребят на несколько дней встрять тем более, что у меня сегодня еще по еще пару часов я должен проехать. километров 200, я думаю, за сегодня проеду, но непонятно, непонятно. Видите, ребята, моргает значок, и написано, что сильный ветер. Выключите круиз-контроль и так далее. Скользкая дорога. Я посмотрел на самом деле, прогноз погоды. Сейчас минус 12, но написано, что сильный ветер. И я посмотрел, еще есть такое приложение, называется Шторм Штормрадар, что-то такое. И там тоже написано, что очень большой ветер, внимание. На самом деле, ребята, много было случаев, когда пустые траки просто ехали, их сдувало, и они падали либо на бок, либо просто с трассы, потому что скользкая трасса была. Поэтому сейчас закрытые трейлеры только, только закрытым трейлерам открыта эта дорога, как у меня, и таким... Ну, относительно небольшим бывает еще больше, им запрещено. Вот закрытым и, и груженным, что самое главное, разрешено. Ребятки, ну и погода началась. Просто в одночасье все поменялось. Вот, смотрите, вау, вообще ничего не видно. Я на авариках еду, метет конкретно, ветрище просто огромное. У меня печка была выключена и, в принципе, все равно было жарко. Сейчас мне сразу холодно стало надо врубить ее. И снег вообще не идет, то есть это просто метет с полей. Эй, ребята, ну нафиг. Смотрите, написано Hike Вайн Area. Ребята, я не понимаю, как они вообще еще обгоняют. Я все, я сейчас на первом экзите съезжаю и спать. Ну нафиг такую работу. Помимо того, что тебя может сдуть, если сейчас вдруг будет скользко, реально трейлер сложится. Помимо этого просто не видно, куда ехать, просто не видно. Вау! Куда ехать? Капец! Капец, ребята! Ребята, блин, это реально аттракцион, блин. У меня просто сердце замерло. Я ехал, ехал, и вдруг резко, бам! Как будто меня кто-то врезался сбоку. А это ветер с новой силы ударил мне просто. Ребятки, представляете, я сегодня рекорд, по-моему, сделал, сколько я ездил. На своем траке Это максимальное, по-моему, расстояние, которое проехал за целый день 763 мили Умножаем на 1,6 Получаем где-то примерно 1200 километров Представляете, я за целый день сделал Но я рулил очень много Скорость держал, где-то 65 миль в час минимум и плюс я ехал Локбук весь истратил И еще немножечко на персонал конвининт Есть такая штука Короче, хитрость маленькая На которой ты также можешь проехать Чуть-чуть до тракстопа И вот я сейчас до ближайшего тракстопа уже доехал 763, офигеть Знаете почему? Потому что я хочу завтра вечером попасть в Лас-Вегас А если бы я такой расстояние не проехал То мне завтра бы осталось больше А так мне завтра right. остается всего лишь 600 миль 600 миль это не так много Я за целый день их должен преодолеть с легкостью. Похоже, здесь мест парковочных нет, видите, машины здесь уже стоят. Но я всегда, right. я всегда нахожу, так что сейчас найду. Пятки, я сейчас нахожусь в Лас-Вегасе, погода плюс 20, представляете, просто жара! И я сейчас, ребята, вас познакомлю со своим другом Дмитрием, который живет в Лас-Вегасе. Я вам расскажу некоторые детали, как же мы познакомились, какую роль вообще он сыграл в том, чтобы я оказался в Америке. Ну, если Дима сейчас не будет против, мы запишем с ним небольшое интервью. Мне кажется, это получится интересно. Познакомлю вас с ним. Расскажу, с какого он города России. И, в общем-то, все. Я сейчас еду на встречу с ним в кафе. Сегодня вечер проведу... В Лас-Вегасе приятной компании с моим другом. А завтра утром в Лас-Вегасе разгружаюсь, загружаюсь и еду дальше в Лос-Анджелес. Там у меня тоже много друзей. Может быть и с ними встречаемся, если будет время. Короче, ребята, вы часто мне писали, когда я только приехал вот Дима, привет Дима, привет. я вас обещал познакомиться с моим другом мы с Димой знакомы Сколько мы с С 2015 года, 6 лет, правильно? Да. да, 6 лет мы знакомы с Димой и мы не видели с тобой около года, наверное, полтора, да, наверное да. и вот мы сейчас сидим, ребята, уже, наверное, сколько, мы час сидим мы ни секунды не молчали, постоянно рассказываем какие-то истории, болтаем, круто Дима недавно где-то в Доминикана был тусил, да. короче, вообще кайф Ребята, самое интересное, я не будем долго о Диме. Дима, откуда ты сам? Ты сам из Волгограда, Волгограда, да? Из Волгограда. Кстати, у меня друг Женька из Волгограда. Ты с ним, кстати, встречал в Волгограде. Да, привет, привет. Привет, Женя. Скоро увидимся и передадим привет Диме уже тоже на видеокамеру. Я вам, знаете, ребят, что самое главное хочу сказать? Не будем долго о том, как Дима приехал. Если это будет интересно, мы каким-то отдельно запишем, не проблема. Самое главное, что, мне кажется, вас заинтересует... Помните, когда я только приехал, много людей писали, ты сбежал, ты там... Бросил нас, кинул нас, бросил Путина и так далее, и так далее. Эту страну предал, предатель. Меня тогда это, правда, честно говоря, за душу немножко задевало. Я так чуть расстраивался, Диме тоже рассказывал, он смеялся. И мы как-то с Димой болтали еще тогда, когда я только прилетел. Я говорю, Дим, помнишь, мы с тобой говорили? Я говорю... Ведь только мы знаем, как так вышло, что я оказался здесь. Только мы с тобой знаем и, блин, расскажешь, кому не поверят. Рассказываю, ребята. 2015 год, ты мне написал, да? А ты еще смотрел ролик, как долго на тот момент ты смотрел мои ролики на Ютубе? Сколько? Как и месяц Ну понятно, до года. Короче, а. Дима тогда смотрел мои ролики в Ютубе, как я там а, какие-то какие-то там а, передряги попадал. Yeah. И Дима мне тогда написал, говорит, здорово, чувак, я а, а, в Америке живой, самый из Волгограда, нормальный парень, давай общаться. Мы даже начали с тобой общаться по yeah. видеосвязи, общались, yeah. помнишь? Это был 2015 год, был, наверное, где-то где-то может быть март, март, может быть чуть позже. Мы с ним, вообще, ты тогда, помните, -то с собой работал, да? да? С собой менеджером. Да, менеджером. Дима, я помню, ты проверял их, да, ходил вот этих работяг, да. Да, да он мне видел, снимал, говорит, смотри, сейчас я, я сниму видео, он мне ты мне по видео связь по WhatsApp, показывал, как там ты заходишь, что-то там них спрашиваешь. Они так боялись, да. отвечали, потому что ты их снимал на камеру. А, и Дима мне тогда сказал, а что ты не хочешь по Америку попал бы, посмотрел бы, как здесь? Я говорю, ну, наверное, но пока нет возможности. И потом, когда у меня, помните, в 2015 году меня задержали летом в пенсии и меня очистили из университета где-то был сентябрь-октябрь, наверное, октябрь и Дима говорит, давай ты прилетишь в Америку, познакомься, пока ты отчислен из университета и мы с тобой здесь проведем время, я тебе покажу Америку ты жил в Чикаго, правильно? да, да. сейчас Дима живет в Лос-Вегасе да, как долго? Четыре года, 4 года. Вы, вы могли Диму вспомнить, вы еще мне писали в комментариях на инстаграме, что Дима похож на... кого? на другого Диму, Медведева Можно сейчас кто-то узнает, надо сбоку вот так Короче, и Дима мне тогда написал Что ты мне написал? Давай типа визу сделаем, Да, как? делать визу. Да, делать визу еще я тогда тебе что сказал, что да, я еще, а как это делается, да, а что да. надо, а что для этого нужно. Дима говорит, ну для начала у тебя вот загранпаспорт есть. Я говорю, а что это такое вообще? А как это делается? Да, да. И ты мне рассказывал, что тебе надо обратиться куда-то на госуслуги, не знаю, там да. в ментовку местную, да. получить за Я говорю, ну хорошо. Мы все это время общались, я получаю за через месяц. Это был у нас уже. Октябрь или... Октябрь, да. Я говорю, а что дальше? Дима говорит, ну, дальше тебе надо получить визу. А как она делается? Заходим на сайт. И мы с Димой, мы с тобой зашли на сайт. Да. Дима мне переводил по-английски вопросы. Говорит, что да. на этот вопрос ответишь? Я говорю, вот это отвечай. Мы там галочками вдвоем как-то там помечали. Назначает нам собеседование. Я про эту историю никогда не рассказывал, но мне кажется, она важна, правда, ребят, для тех, кто ну, как бы за мной наблюдает. И нам для истории с тобой посмотреть чистый ответ лет. Я жалею, что мы с тобой не записали видео, когда я только прилетел. все сейчас мы посмотрели? Три года назад мы, ну, блин, увиделись в Америке. Yeah. Первый раз. Uh -huh. И мы, кстати, в этом же кафе первый раз увиделись. Yeah. Да. А, это было как раз два с половиной года назад. Два года, может быть. И а, я говорю, ну давай. Дима говорит, ну шансов мало, что тебя одобрят. Но все-таки есть, почему нет. Дима меня поднатаскал. Говорил, что нужно говорить, что ты реально туристом есть А я, правда, хотел туристов. На пару недель я хотел приехать. И я тогда, Дима, меня назначает на это на ноябрь, я помню, 15 может быть. Yeah. И yeah. я трясущимися руками иду на собеседную в Москве. Дима со мной на связи круглые сутки. Давай-давай, отвечай, отвечай, что тебе там? И я говорю, мне одобря одобрили. Вау, мы там рады, с тобой созвонились, рады. Yeah. И потом, а, потом а, что-то у нас не получилось, у тебя было много работы. Yeah. У меня, я уже в университет восстановился, плюс денег не было. И как-то все это погасло, угасло, и все. Мы, мы также были с Димой на связи, а. Общались, дружили, но я не прилетел. И все, мы забыли про эту визу, забыли про то, что у меня есть возможность. Ну, как бы мы понимали, что да, она есть, никуда она не делась, но пока у меня университет, я не могу. Суды, университет, задержания, отработки, помните, отрабатывал-то за этим, всем наблюдал. И потом так вышло, ребят, что просто иначе нельзя было. Я, я улетел, я улетел. И вот, собственно, так, ребят, я оказался в Америке. Для... Это на самом деле интересная, интересная история, которую немногие знают не то, что не мной, ее никто не знает, кроме моего папы, ее никто больше не знает и ты, и я, все, поэтому вот мы вам рассказываем, Дима свидетель да, это может быть так неправдоподобно звучит, но мы только знаем, что это правда, блин, это правда, да. вот так это случилось да. давай ты что-нибудь скажешь, что да, да, сидит, да, да я да. уверен, что люди сейчас будут писать вот, блин, записал с другом видео, сам все говорит не, ну, правильно, правильно сделал, чтобы приятно, потому что Э, так сказать, на входящий поезд. <связь> да, надо понимать, что те люди, кто даже уехал из России, они прекрасно понимают, может быть, даже лучше, чем многие те, кто э, смотрит телевизор в России, что происходит в России. Конечно. Мы с Димой сейчас обсуждаем и понимаем, что и Дима мне сказал, что да ты давно был бы уже задержан. Да. Ты бы давно был там в камере с твоими темпами, да, да. с э, борьбы с этими глупыми ментами. Поэтому, конечно, мы, ребята, с вами мы, конечно, понимаем, что происходит в России, мы понимаем, к чему все идет, мы понимаем, что скоро возможности вот так относительно просто уехать в Америку не будет. И желаем вам всем лучшей жизни. Да. И если вы приедете в Америку, то мы, мы с тобой будем, мы будем только, рады. только рады наших соотечественников встретить. Конечно. И, и приглашаем нашего другу Женьку. Женьку, с которым ты встречался. Да. Приезжай, пожалуйста, в Америку. Встретимся мы на том же месте. Встретимся на том же месте, все расскажем. Ты видишь, как, Женя, к Жене, конкретно обращается. Ты видишь, как как э, все хорошо складывается с Димой это говорили, встретились и сейчас вот, блин, прошло, мы с ними не виделись может быть год мы не виделись столько капец, так, так, так жизнь вообще течет так события происходят Дима рассказал, где он работал за это время каких он успехов добился я рассказал о своих успехах блин, делимся каким-то опытом Капец просто! Я, я, мы сейчас вспоминаем с Димой, что я приехал, я вообще ни одно слово по-английски не знал А сейчас я что-то отвечаю, Дима даже говорит, а что он тебя спросил? Что он тебя спросил, официант? Блин, ну круто! Короче, ребята, вот вам такая история, знакомы ли вас с Димой Дима поедет в Волгоград, может быть, скоро, Да, да вот, у тебя там тоже Спасибо. много друзей. Да. А, а недавно тебе? ты летал в Доминикану. Да. На неделю буквально. Да. И довольно, ребят, вы знаете, недорого стоит. Но в Майами я даже, я даже дороже летал. Просто сел и полетел в Доминикану на Новый год. Билеты купил, полетел, отдохнул да, а, с друзьями. Да. Время провел. Так что мы сейчас сидим с Димой обсуждаем. У Димы тут событие. Какое у тебя произошло, можно сказать? Давай, Давай ты. Гражданство получил. Да, Дима получил гражданство. Круто. Хотя довольно долго. За сколько лет? Может быть, 14 лет. 14 лет Дима живет в Америке. Получил сейчас гражданство. Ну, на самом деле много разных обстоятельств. У всех, у всех свои. И кто-то раньше, кто-то позже. Дима имел возможность гражданство получить намного раньше, но просто ему это было не нужно. И сейчас, собственно, мы как раз это обсуждаем. Я говорю, ну и что тебе оно даст? Да ничего она тебе не даст, просто внутреннее ощущение того, что ты, ну, американец. Ты да. и россиянин, ты также, ну, да. еще и еще американец. Да. Ну, ладно, хорошо. Да. Мог получить 10 лет назад, ну получил сейчас, ну, да. отлично. Да. Так что празднуем, сидим, пьем сок чокаемся, все по-взрослому, все серьезно, отмечаем, отмечаем праздник, нашу встречу отмечаем и планируем куда-то полететь, Дима, да, Дима знает, вот как только ты получишь паспорт, это случится, ребята, неизбежно в течение месяца и мы сразу полетим с тобой, выбираем страны, ребят, выбираем и будем обязательно с вами делиться записывать все это на видеокамеру голосуйте куда нам поехать да голосуйте куда поехать а какие страны мы выбираем мексику доминикан естественно то что там был какие да. еще страны есть доступные ну давай на сегодняшний момент какие доступные а... куба неизвестно непонятно да, не знаю, ну короче мальдивы м... моему может, да? Да, Мальдива можно да мальдивы можно и самое главное что все это ребята реально доступно вот не, не без всяких понтов да. То есть никто нич, ничем не понтуется Дима откровенно сказал, какие цены ну они, блин, реально Вот мы сейчас Если я сейчас сниму отель в Лас-Вегасе Он будет стоить дороже, чем я сниму На Мальдивах отель all-inclusive, да. причем all-inclusive не какой-то формальный, как там в Турции какой-то, возможно, да. а реально настоящий, где там, я не знаю, коктейля в 100 видов там разных, да. еды, как ты рассказывал, да, там, офигеть, сколько на завтрак, да. ну, то есть, так что, ребят, будете что вам показать, я думаю, что через месяцок, наверное, с Димой мы куда-нибудь рванем. Обязательно. Подписываемся на наш канал. Сюда, Да. Там, говорят. Да. Здесь. Смотришь, ты уже начинающий блогер. Научим мы Диму. Я, кстати, Дима сейчас критику свою высказал, говорю, слушай, блин, так не пойдет. У него реально столько событий в жизни, а в инстаграме у него какие-то фотки десятилетней давности, блин. Так, так, такой, да, да. Иногда, иногда в историю выкладывают, я просто в шоке. Там такие фотки. Я говорю, это надо в ленту, это надо, чтобы люди это видели. По... Да, какие-то глупые люди будут, может быть, из зависти, из желчек какую-то дрянь писать. Но мы все-таки не на них ориентируемся и не, не для них стараемся и это видео в том числе записывать, А для умных, прогрессивных свободных людей записываем это видео, чтобы вы да. к чему-то стремились, ребята. Я был бы безумно рад, если бы в тот момент, когда я находился в России, я нашел бы того человека, кто мне вот так открыто просто взяв в руки видеокамеры за 100 долларов, все это дело записывал, рассказывал без без купюр, что называется, да? Поэтому смотрим, подписываемся и как Дима свой инстаграм раскрутит полностью, добавит туда, мы его тоже прорекламируем. Да. Все, будем да. дальше отдыхать и обсуждать много-много новостей, много событий произошло за это время